здравствуйте дорогие друзья зрители моего канала с вами астролог марина скади сегодня хочу вам рассказать об интересной дате 12 февраля 2021 года конечно же она привлекает внимание многих ведь эта зеркальная дата состоит из повторяющихся цифр и из-за этого кажется что обладает особой силой. Более того, китайский Новый год начнется именно с этой даты, с 12 февраля 2021 года. По традиции в Китае Новый год начинается не 1 января, а определяется по лунному календарю. Праздник приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния. Таким образом, каждый раз Новый год в Китае выпадает на разные даты. Между 21 января и 20 февраля. Поэтому год белого металлического быка вступит в свои права 12 февраля 2021 года. А закончится 1 февраля 2022 года. Об этом будет несколько видео. Рекомендую посмотреть. Выйдет в ближайшее время. Бык. Это домашнее животное. Поэтому лучше этот день провести в семейном кругу. Отдайте предпочтение растительной пище, злаковым, молочным продуктам. Нумерологически эта дата интересна тем, что включает в себя 0, единицу и двойку. Здесь работает принцип аналогии. В мироощущениях древних это было сформулировано так. То, что вверху, подобно тому, что внизу а то, что внизу, подобно тому, что вверху, для воплощения проявленного единства. Гермес Трисмегист. Например, Солнце мы видим днем, а Луну – ночью. Взаимосвязь этих двух небесных тел, взаимосвязи с нашей земной жизнью, проявляется как аналогия активного мужского начала, Ян, то есть это Солнце. А аналогия пассивного женского начала инь это луна. Таким образом наши земные сутки в 24 часа состоят из 12 часов дня и 12 часов ночи. Свет и тьма противоположны по значению, но равны по продолжительности, представляя собой две половины одного целого. Активность и пассивность рассматриваются как аналогичные по количеству энергии, но разные по проявлению. Энергия активная – это кинетическая, то есть проявленная, в действии. А энергия пассивная – это потенциальная энергия, то есть накопленная, в покое. Основываясь на перечисленных выше соответствиях, можно найти аналогии в жизни человека. Солнце – это отец, Луна – это мать, а Земля и жизнь на ней – это ребенок. Или в государстве. Солнце – это президент. Луна – это народ, а результат целого – это государство. Китайский символ Манада, Инь и Янь – это закон единства противоположностей. Не было бы тьмы, невозможно было бы понять, что такое свет. Противоположности могут существовать только вместе. Друг без друга они теряют свой изначальный смысл. Противоположности притягиваются и дополняют друг друга. Женская Инь – темная, загадочная, неожиданная. Оно скорее обозначает покой. Мужское Ян, светлое, яркое, олицетворяет движение. При этом Ян может видеть мир одним женским глазом, а женская Инь видит мужским. Вместе они образуют круг, у которого нет начала и нет конца. Он всегда движется. Простейшим инструментом с использованием чисел в обычных измерениях является линейка, представляющая собой шкалу, на которую нанесены деления. Каждое деление – это один шаг. Деления начинаются с нуля и идут в обе стороны от точки отсчета. И вправо, и влево. По принципу аналогии движение вправо – это вперед. То есть активное, мужское, прогрессивное, конструктивное. Движение в будущее. А движение в другую сторону, от нуля, это движение назад. То есть женское пассивное, возврат, повтор. То есть это движение в прошлое. Итак, начало представляет собой ноль. Это ничто, пустота. И все вместе, одновременно. В этом состоянии существует настоящее. Но в каждом настоящем есть отголосок прошлого, но и зачатки будущего. В состоянии ноль все смешано. Нет ни света, ни темноты, ни верха, ни низа, ни звука, ни тишины, ни вечера, ни завтра. Это круг, идеальная форма. Но края этой формы еще не заданы, так как еще нет противоречий границ. Но в то же время все уже там заложено, чтобы проявиться в единице. Но пока что это одно большое ничто: то есть ноль. Это нейтральность, начало, точка отсчета, чистый лист, отсутствие противоречий, настоящее. Ноль встречается в дате 12.02.2021 год. Два раза, что указывает на наличие этих энергий и их влияний на весь год, начиная с 12 февраля 2021 года. Единица это первый импульс, точка расположенная в круге, как символ нуля, целой системы единого целого что аналогично символу мужской активной энергии, символу Солнца, Творца. Это образ самого человека, который родился, пришел в этот мир, чтобы его узнать и стать его частью. Ключевое слово единицы – самостоятельность. А это значит, что придется проявить инициативу, взять ответственность за свои действия, проявить силу, чтобы воспользоваться благоприятными возможностями года. Возможно, придется что-то начать с чистого листа, и не нужно этого бояться. Встречается в дате два раза, что указывает на необходимость проявления качества единицы. Солнце, единица — это дух, воля. Двойка — это восприятие. Теперь это уже две точки, которые, если соединить, представляют собой отрезок в круге, как в символе целой системы одного целого. Что символизирует женское начало и пассивность? Символически это Луна и все ее фазы. От Новолуния до следующего Новолуния. То есть Новолуния, растущая фаза, Полнолуния, Фаза убывания и снова Новолуния. Другими словами, Двойка ⁇ это активное проявление того, что находится в потенциальном состоянии, но само не заявляет о себе не оказывает влияния на окружающий мир до поры до времени. Это образ самой природы, а также времени, как линейности в нашем восприятии. В дате 12.02.2021 года встречается аж четыре раза. Ключевые слова двойки – интуиция, принятие, инстинкты, впитывание, отражение, ответ – луна это душа предки наши корни родина выходит что внутренние качества душевность забота любовь дом семья родители должны быть на первом плане в течение всего года который начинается с 12 февраля 2021 и заканчивается 1 февраля 2022 года в течение этого времени Пассивная составляющая проявляется гораздо больше, чем активная. Четыре двойки об этом говорят. Наличие нуля, единицы и двоек указывает на то, что дата 12.02.2021 представляет собой энергетический сгусток. Состоит из мощного и неустанного проявления энергии и силы. Ведь дата зеркальная – Благодаря раскрытию именно потенциальной энергии, которая представляет собой двойки, можно многое сделать в этот день и в течение всего года. Если правильно воспользоваться потенциалом этого дня, то можно обрести второе дыхание, невероятную энергию и мощь. Сила и напористость даты 12.02.2021 в результате даст многосторонние, многогранные изменения, усовершенствования, построения. Ориентируясь на свои внутренние качества, применяя и развивая свои таланты и способности, которые представлены двойками, в результате в течение года можно обрести высокий уровень прочности и стабильности, проявленных в многогранной симметрии. Дата ведь симметричная, зеркальная. Это уровень взаимодействия конструкций в объеме, в переплетении гармонии разного проявления, с выходом на следующий, совершенно новый уровень. Это уровень духовности, осознанности. Обратите внимание, что единицы и двойки в дате — это порядок двух начал, мужского и женского. В таком состоянии проявленная энергия гармонична и естественна, но требуются усилия, чтобы сохранить установившийся баланс. Также это и новый духовный уровень, возможности полного проявления своего потенциала. Дата 12.02.2021 года позволяет проявить свою пассивную внутреннюю энергию наравне с активной внешней. В течение года мы узнаем много тайн, все скрытое станет явным. Также это проявление того, что прежде не использовалось. Сочетание нулей, единиц и двоек в этой дате уникально. Люди получают благоприятные шансы и возможности максимально проявить свои способности. Использовать свои таланты самостоятельно, осознанно управляя своей судьбой. На этом у меня все. Поздравляю вас с наступающим китайским Новым годом. Желаю вам успехов, счастья, любви. Не бойтесь что-то менять в своей жизни. И все будет прекрасно. Благодарю вас за внимание. Если вам понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Если остались вопросы, пишите в комментариях. Буду признательна за репост. Благодарю вас за внимание. До новых встреч. До свидания.